Ты он! Встречайте! <звы> Мы посмотрели вот столь пафосный ролик, на самом деле я такой же, как вы. Это пафос. Понимаете, да? То есть это надо создать. Иными словами, надо себя спозиционировать. То есть я ведущий. Я больше ничем иным не занимаюсь. 20 лет я являюсь только ведущим. И профессию ведущего я пытаюсь донести это и до агентств, и до клиентов до контрагентов, до фрилансеров, это мой бизнес. Кто хочет тысячу рублей? <звы> На самом деле этого человека я вижу впервые. Спасибо. Знаете, в чем фишка? Можно трижды кричать, я хочу работать, я хочу заработать денег. Можно махать рукой бесконечно, надо просто брать и делать каком. Начнем с того, как себя спозиционировать. Во-первых, если у вас есть какая-то фишка, то вам легче будет спозиционировать себя и при вашем желании, мы уже убедились, денег хотят сеять, нормально, заработать денег. То есть у каждого должна быть какая-то своя фишка. Например, этот ведущий... Ну, ведущий как ведущий, ну, вроде нормально одет, ну, все хорошо, все прилично, но он так травит анекдоты, просто валяются все. И вот этого ведущего Москва узнала только потому, что он, ну, он про вот вот просто падают все. То есть вы находите свою фишку, и эту свою фишку, индивидуальность развиваете, кричите о ней, просто кричите о ней. Если еще не самовыразились, ну, не хватает денег, там, я не знаю, купить э, ремень Луи Витон. <реш> к чему это я? А, Неважно. Круг замыкается, как бы, да? То есть нет денег, ну, нет дорогого портфолио. Нет э, дорогого портфолио, нет работы. Но вместе с тем, вернемся к портфелю, э, это бизнес. Я знаю одного ведущего, который э, говорит, слушай, как, как сделать, чтобы вот раз прыжок и вперед, мне надо идти, все, у меня нет времени, все, это моя основная работа, я приехал в Москву, я хочу. Чувак, можно так, да, говорить? Чувак просто берет кредит, покупает дорогой костюм, он говорит, какого фотографа Даша? Я говорю, вот этого бери, берет дорогого фотографа, где лучше сделать фотосессию? Да хоть где! хоть на улице Москвы. Хороший фотограф он сам все поможет и подскажет. Делает хорошее видео, покупает машину, все, и обладая своей фишкой, ну он КВНчик в прошлом, да, он себя просто правильно, грамотно спозиционировал. Все 20 лет я люблю агентство. Агентство любят меня. Я им говорю, я не занимаюсь организацией праздников, я только ведущий. Они говорят, мы тебя любим, классно, ты нам не конкурент. Когда ведущий говорит, слушайте, давайте так, я вам звук привезу, на саксе сыграю, а, у меня еще машина есть. Короче, я сам играю, сам пою, сам билеты продаю. Нормальный клиент, у которого есть деньги, независимо это свадьба, корпоратив, юбилей, день рождения, презентация, он, конечно, пойдет в хорошее престижное агентство. Вот просто даже ради собственного престижа. И хорошее агентство, имея ваше хорошее портфолио, дорогое портфолио, естественно, будет предлагать вас. Потому что вы для агентства не конкурент. Каждый из вас здесь сидящий может смело сказать, я вхожу в топ-10 Москвы, да, и что Почему? Но ну, а как почему? И вот тут наступает тот момент, когда вы должны оправдать, почему вы ходите в топ-10, почему вы стоите или хотите стоить 100 тысяч рублей. Если вы занимаетесь этой профессией и реально хотите себя позиционировать дорогим, хорошим, качественным ведущим, то есть все должно быть дорого и качественно. Портфолио. Ваш внешний вид, понятное дело, да? взаимоотношения ваши с хорошими агентами, с хорошими продюсерами, которые вас будут дорого продавать, они же, собственно, вам цену и поднимают. Ну, естественно, ваш стиль, команда, то есть вот я приехал не один, я приехал с командой, да? то есть у меня есть VJ, у меня есть DJ, даже приходя в агентство. Низкий поклон агентствам всегда. Агентство довольно, они купили не только ведущего, они купили как бы команду ведущего. Почему? Потому что ведущий себя так спозиционировал. Если есть фишка, если вы действительно имеете хорошее портфолио, дорого одеты, союзничаете с агентствами и дружите между собой, да, даже в большом творческом цехе я не имею ввиду только-только-только одних ведущих, да, в этот момент ждите продвижения вперед. Самый быстрый путь – это телевидение. Попадаете на телек – все, вы в рейтинге. Но затем ту работу, которую вы делаете сегодня и сейчас на каждый день, соответственно, вы ее делаете не зря. Даже если вы завтра уходите в телек, неважно, все ваши агенты, все ваши друзья, все, кто помогают вам двигаться дальше, то есть они и будут помогать вам двигаться дальше, если вы будете продолжать общаться между собой. Вот и все. Эта работа, она как бизнес.